Друзья, приветствую вас на своем канале Гриндагер ТВ. Это КСГО. У нас в КСГО будет три режима. Это ММ, MM, обычный бой на смерть. Берем чайку, кофе, и подписываемся на мой канал и группу ВКонтакте. Будет еще интереснее. Немножко подождем, потому что тут много людей, кто сидит, играет в ММ. Ну и, конечно же, не забываем подписываться, ставить лайки, кому не понравилось, дизлайки. Но надеемся на лучшее и смотрим мою трансляцию. Разминки не было никакой. Я чисто, как вы видели, зашел без разминки. Что будет, то будет. Но как обещал, у нас будет ММ. Обычный и насмерть. По катке, я думаю, мы. Чуть, чуть подальше запишем а, трансляцию прямого эфира а, сделаем по три каждой катки это в мм в обычной и на смерти там уже будет видно а сейчас присоединяемся и смотрим прямую трансляцию блин зря наверное я взял эту пушку один есть Ладно, хрен с ними это разминка. Так, петушка возьмем. Иди сюда, Вася. ё мои патроны закончились. Блин, это вообще печалька. Так, ладно, два ствола возьмем, посмотрим, что будет у нас. А, закончилось время так ну возьмем как обычно мы два ствола на броньку не хватает бабла без нее обойдемся ну, а напиши пожалуйста кто меня смотрит как трансляция не тормозит ли вообще так кинем гранатку держи братан на, на здоровье тебе или где-то тут тусит О, е, е, е, круто да неужели я завалил его так еще возьмем наверное самую такую м 4 а 4 бодренькую такую пушечку скажем так И погнали так Охренеть, делайся. Так, бронька по нужна. Смотри. Красавчик. Так, питошачка возьмем. Я знаю. О, братан, ты русский, красава. Я говорю прямую трансляцию веду. Ты в прямом... Я понял. Я, по я, по я по Блин, громко тебя слышно, но ну, это круто. Да, не, нормально. Отсюда сейчас выйдет, по-любому. 5-0, это круто. Так, ну тратить мы сильно бабок не будем. Ну, я чисто думаю, что это повезло, потому что я не очень хорошо играю в CSGO, как видите, но разминка мне очень помогла. На те, сука. Выходит. Не усят. Да блин, не ожидал сам. Так. Так, самое главное, это буронька. А зачем я что-то могу? Окна есть, на... Надо было петуха взять. Смотри по окнам, и внизу он должен там быть где-то. Охренеть! Просто охренеть. Я сам не знаю, как это сейчас... Повезло чисто, наверное. Но я чисто чистого зашел, вот. Сегодня я вообще не играл, мне повезло тупо. Я не знаю, но наверное вывезем. Конечно, сегодня. Пойдем. Они все будут поезд Пятеро. не увидел. Я сам не увидел. Это странно. Давай вдвоем На с тобой прорашим. Э, На бэй? Да, да. Хорошо. На лех. Чисто разозлились, по мне кажется. Да нет, просто за это за котел удобно играть, за ну да Они согласен, сразу выходят и сидят. Согласен, согласен. Зачем? Да я тупанул, блин. Я пойду. один справа один внизу смотри сейчас к тебе пойдет так это да, что-то все плохо что-то они начали прям равно брать да говорю разозлились походу. твоя тактика какая сейчас не знаю что сейчас ну пошли как пускай как будет так будет не знаю может быть как-то информацию пособирать где они по поиграть прямо надо надо надо надо надо надо надо надо надо смотри надо надо надо надо к тебе надо надо надо надо надо надо Конечно, мощная. Вверху, вверху. Бляха, муха. Пять. У одного мало очень хп. У этого штатка, как толстого, наверное, у Так. Давай, сейчас попробуем. Один раунд остался. Блин, это пиздец. Ну, хоть быстро получилось, они даже не успели. Ну да. Так. Давай еще раз так. Минус. Второй филарик. В голову. О, красава. Зато была вообще нормальная катка. Согласен. Ну, как вы видите, в принципе... Ну, сейчас... а, ну. Давай еще, если ты не уйдешь, конечно. А, еще две катки. Кину, добав... Хорошо, сейчас добавлю. О, еще один друг, это круто. А... Подтверждаю. Окей, сигнали. Запретная зона. Блин, бабок пока нету, но потом откроем. Окей, о, -о, о. Нормуль. Не ожидал, пацана. Мы же играем на конечно. Я тебя не понял, что ты сказал. Ну я сад, что у тебя есть. Ой, я забыл, что я на на Как тебя зовут, хоть? Никита. А, приятно мне, Вова. Слушай, Никит, я мало в КС-ку где-то может 6 месяцев, много чего не знаю, чтобы как бы ты знал в этом плане. Хорошо. А так, в принципе, у меня свой канал, я сейчас стримлю как бы прямой эфир и как бы в моей... Трансляции, это круто. Я первый раз как бы захожу, чтобы кто-то со мной играл. И спасибо тебе большое. Да не за что. Сам давно вообще играешь в КС-ку? Как? Я не помню, сколько у меня там часов. О, у тебя тоже 10 Я долго не играл. Пришел в PUBG, а потом обратно вернулся. Вот пока что играю. Ну ты чисто в другие игры тоже, в принципе, играл, да? Ну ладно, потом пообщаемся. Друзья, э, поставьте лайк, либо дизлайк. Как вам понравилась скатка сейчас в ММ? Это чисто мне повезло. Как бы с пацаном встретились, конечно поначалу выигрывали а потом начали проигрывать но все равно э, мы встали на своем пути мы выиграли эту катку и поставь лайк напиши комментарий это будет для меня очень приятно ну и конечно же пиши в чат это тоже будет для меня большая польза а сейчас у нас будет э, вертишь. короче какая-то будет э, карта которую я не знаю вот я не закупился ни хрена Бляха-муха. Ладно, ну хрен с ним. Это разминка. Возьмем мы. Так, нам нужна по-любому бронька. А нам сюда ставить или куда? Жёст. Скал стоит. Тысяч коллекция букет бур. Mm. Я просто за но mm. это не знаю, как бы ну, хер с ним будем играть. Я сам тоже вообще ее не знаю. Начальная, короче, на стриме моя первая зона, которую я ни хера не знаю, но, ну, короче, нормально пошли. вертик, это вообще на самом деле самое ужасное. Надо было сделать, что я все карты пробовать. Сойдет. Зато будем знать, что за зона. Я просто сейчас еще не на компьютере. Я понял. Они, короче, где-то тут, неподалеку. Тихо, тихо. Окей. блин, Тут по техадс там. Вообще в одной карте. Да вообще пипец. Вон видку смотри сбоку. Блин, ну, это осталось 18 хп Ну, блин, да Нормально, прорвёмся, как говорится Я вот чё, блин, купил блин броню думал, что есть а, ну... да. а. Главное разыграться Надо поглядеть за этим подскунами. Они Я думаю, не знаю, что мы хотим. Не могут они читерами быть. Ну понятно, правда, Охренеть. Ну да, зашли, блин, конечно, мы на зону, которая непонятно, что Ну нормально, что. Ну он есть. Держи. Дали. до 9 а полкай okay. так давай просто... не сейчас я что-то застарю shift и shift пойдем обратно Че он не поставил? Нихера себе, на здоровье. Просто. В красных ящиках! Хорош! Так, надо... Ну да. О! Зашибись было, Я не то как в Триде стримы? Как на течении или на... На стрим лапсе. А, а, -а, -а. вообще, на Ютубе, на Ютубе. Через Рестрим. мои и тут короче все вместе я пожалуй будет Это, это я сам угор. Это не кто-то там. Ты про что? Что говоришь? Про что говоришь? Что за что я не понял? Ну ты сейчас что-то сказал, я так и не понял. Я говорю, я, это я сам умер. А. Да. Я просто на лестницу и попал, и с ней. Пятнадцатой побыл. Так и не получилось постоять. Это шертига. Нету нет. они вообще замечательные. Мы все Там с собачками. Вообще четко. Sure. Я говорю, четко сработано. Почти че. Так, зачем я? нам хватит и на броньку? Так. Самохренел. Сам охренел Читер, читер, смотри, читер В смысле, это читеры играют? Нет, они говорят, что ты типа читер Да ну нахрен, я просто разминался Так, ну давай на и там засядем Они что-ли Окей, окей А, я засяду туда, куда они... ska Посмотри, вниз, внизу, короче, один, а второй хер узнает, где он. Второй. А, то у дошел уже, да? Значит, к тебе пошел с другой стороны. Да, себе он выдал, конечно. Ты видел, как он у меня был? Вот. Да охренел сам. Вот он именно читер, наверное, есть. Но это было... Это нереально он повернулся как-то. Это жопа была, я сам охерел. То есть, первая была голова, потом он меня его до Причем, что У меня шифт... Пол... Прям братан, у меня двое. Забей. Они двое. Внизу сел. Они, походу, проходи по, про... по... продумываюсь, где кто сидит. Теперь давай, мы можем выиграть, у нас счет 5-5, а? Давай-давай Надо было стоятку выиграть, а сейчас они получат Смотри вниз, я буду здесь So Бабам, не бабам, а он забрал потом был, ну шел уже. Сейчас к тебе пойдет обходит стороной. Блин, тяжело, я не понял откуда флешка прилетела, я думал он второй раз кидает а тут уже. Ну да, тяжко-тяжко, блин Тогда карту не знаешь вообще, что ли? Согласен полностью Блин, козёл, а. Сейчас подниматься будет к тебе, скорее всего, или обходить. Красавчик. Не-не-не, не надо так делать. Я боюсь высоты просто. Слушай, ну вот сейчас хорошие противники по Мы прям идем прям... Мне тоже карту плохо знает, хотя нет, ну, а да. не хорошо я сейчас подниматься к тебе будет скорее всего бомба внизу лежит внизу они сейчас будут Где-то заныкались. Блин, 7-7. О, хорош, хорош! Вообще ништяк. Типа... Давай, этот раунд. Я даже не знаю, что нам надо сделать. Выиграем, выиграем, блин. Я хоть одного убью. Жалко Ничья! <смех> Слышишь? <Так, все> <смех> У меня первый раз такая гадка Вообще круто! Ничья! Это круто! <смех> Лучше победа Красава! Я сейчас уберу эту карту <смех> Хорошо Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Это было круто, как бы. не знаю, если вам понравилось, пожалуйста, я прошу лайк, лайк. И напиши, пожалуйста, э -э комментарии, что тебе именно понравилось, а что не понравилось. В принципе, без размынки, как вы все это видели в прямом эфире. Нифига себе, я даже не знаю такую зону. Никит, ты тут? то тут тебя плохо вообще слышно так Так, пойдем на суды 在这边 Босс нужно О, у меня еще бомбу ставить, Ну ладно. Разберемся. Так. опа Она Хочет глаз получить. Хорош-хорош Ты счастливчик, 2 хп тебе, у дедушки. На крыше не сидит. О, нормально. Тихо, Блин.